Группа полей «Данные по обучению» и «Личная информация» будет заполнена автоматически после выбора обучающегося. Если же обучающегося есть какие-либо договоры, то будет отображаться вкладка «Договоры», в табличной форме которой будет приведен список документов. По вкладке «Данные по заявлению» в поле «Наменование вуза» необходимо нажать на кнопки с изображением трех точек откроется форма «Выбор типа данных», в которой нужно выбрать один из способов внесения информации. При выборе значения строка возможно навести номинование вуза вручную. Если выбрать тип данных «Контрагенты», откроется форма с перечнем учебных заведений. Для быстрого поиска нажимаем кнопку «Найти» или нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш «Контр-Ф».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 и нажимаем кнопку «Выбрать». На вкладке «Прилагаемые документы» необходимо приложить отсканированную справку о переводе, выданную принимающей организацией. Обратите внимание, что скан копии документов должна быть в формате JPEG, JPG, PNG или PDF, и размер файла не должен превышать 2 МБ. Нажимаем в поле «Файл» на кнопке с изображением трех точек. В воскрышевшейся форме диалога указываем путь к отсканированному документу. При необходимости для этих документов можно изменить вид документа. Для этого следует нажать на кнопку с изображением трех точек и в упадающем списке выбрать необходимое значение ⁇ Оригинал ⁇ или ⁇ Копия ⁇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 Откроется печатная форма заявления, в которой нажимаем кнопку «Печать». Затем обучающийся должен подписать заявление, а сотруднику учебной части необходимо отсканировать заявление. В скану образ заявления необходимо приложить форму заявления. Для этого необходимо перейти во вкладку «Прилагаемые документы». В табличной части формы отображается строка с типом «Личное заявление».